Сейчас американцев пугают сильным Китаем. А что может Китай получить от США? Что может территорию получить? Нет. То, что он хочет получать от США, он уже получил. Он получает рынок Соединенных Штатов и неплохо получает. Он интегрировался Китай туда. У него все в порядке. А от США ему единственное, что нужно, это согласие. На то, что он мог аннексировать территории, И ему не важно, допустим, территории Тайваня или Гонконга. Гонконг это уже Китай. А на Тайване живут китайцы. Рано или поздно это будет тоже Китай. Какая разница? Это Тайвань, это китайцы. Это Гонконг, это тоже китайцы. Тем более сейчас он с Цзиньпин в Тайвань. Туда собирается тоннель проложить. 180 километров по дну моря. Тоннель, да, в Тайвань. Ну и все это как раз вот как в той стратегии, помните, про колокол. И Китай, ну там китайцев в Тайване, какая разница, как они думают, они китайцы. Для Китая очень важно решить вопрос со своими северными территориями, то есть с Россией по Уралу, вот с чему с чем важно. Здесь нужно согласие с США, поэтому США сейчас будет запугиваться, Китай будет выкидывать бешеные деньги журналистам и кому угодно, чтобы они пугали, что Китай сильный сейчас, вот что надо, вон что и так далее. Для чего? Для того, чтобы когда Китай попросит согласовать один маленький вопрос. Вопрос наезда да, на Россию и отжимания российских территорий, чтобы сказать, да, все нормально, пожалуйста, отжимайте, только к нам, не касайтесь. Китаю нужно решить вопрос с США, Китаю нужно вопрос с Европой, но самое главное, Китаю решить вопрос с Японией. Да, чтобы Япония не ввязывалась в это. Как решить? Только через Соединенный Штат. Напрямую Япония нахер пошлет. И скажет, ну что, мы вам не позволим это сделать. А как с Японией можно решить вопрос? Очень просто. Не догадывайтесь как? Японцы очень хотят Курилу. И не только. И Туруп, Шикотан, Хабамай. Да? Они хотят всю Курильскую гряду. Понятно, что когда-то она им принадлежала. Они ее хотят назад. Все полторы тысячи километров. Они хотят назад Сахалин. Поэтому с ними тоже очень легко решить. Вы получите Сахалин. Вот эту всю гряду. Китай по Урал получит Россию. Но Китай понимает. Они же не дураки. Что Россия сейчас слаба. Отхватят они по Урал. Но Россия-то останется. Когда-то может подняться и разнести нахер весь этот Китай. Поэтому Россию не оставят. Они не дураки. Они не оставят Россию. Россию разделят. Понимаете? И единственное, что может остаться от России на сегодняшний день, это Калининград. Европа защитит Калининград от всех, от любых посягательств. Да, от России останется Калининград. Все, больше ничего не останется. Крым там украинцы поют, радуются. Крым будет турецким. Вот что думаете, ваш будет что ли Крым? Он турецкий будет. Но если Китай отхватит по Урал, в чем я сомневаюсь, я думаю, что он по той стратегии пойдет дальше и будет у слабого забирать все. Но если он по какой-то причине не договорится, чтобы забрать все, да, то он, по крайней мере, отхватит по Урал, а все, что внутри, разделит. И разделит очень серьезно. И точно не Евросоюз будет делить. Или там не Америка. Будут делить с Турцией и там со всеми еще пристами. Так что, это совершенно элементарно. И вот когда говорят, да, Мальцев, ты что несешь? А потом все повторяется. Говорит, а как же ты догадался? Вы ну, знаете, как в анекдоте. Помните, когда э, Чукси сидит блядь, на дереве и сук пилит, на котором сидит. И мужик идет говорит, слышь, ты безумец, ты что сук ты пилишь? Ты сейчас упадешь. то ты Иди отсюда. Мужик ушел, тут пилил-пилил. раз упал. Встают. Шаман проклятый. Вот, понимаете, такой шаман. Потому что это же совершенно очевидно. Просто вот невооруженным глазом видно. Я не понимаю, как остальные не видят. Особенно вата. Они же, они же все время ищут врага. Вот он, вам враг, Китай. Реальный враг. Не какой-то там заморский американцы. Не какие-то в Евросоюзе, где тут вопросы с мигрантами не могут решить. Не то, что не нападать ни на кого им не надо. Артисты. Да может и не остаться в Польше и Литве, ненавидящих русских, заставив... не Существительнистан, только если захватить. А что вы говорите, кто будет захватывать Калининград? Конечно, Калининград защитят. Калининград сам себя в состоянии защитить. Это единственный регион, кто сможет себя защитить. Потому что он, по крайней мере, внутри Евросоюза находится. Туда не больно ты прилетишь и приплывешь. Да? Поэтому это единственное. Больше, больше ничего не защитится.